Всем привет! Как-то раз один зритель написал коммент, сделать пак звуковых эффектов и аниме Великий из Бродячих Псов. Я ему ответил, что сделаю, после того, как я ответил, я начал делать пак, но потом забросил на целый год. И сейчас его закончил. Не знаю, может кому-нибудь этот пак понадобится. Вот пример, что я смог сделать. В ютубе есть крутые амв, но для создания таких вам желательно все серии аниме скачать. Скачиваем архив по ссылке в описании, пишем вот такой пароль и все, пользуемся. Всем пока!